А что там было вообще? Я уже запуталась. Все, тише, мы пишем. Всем привет! С вами снова я, Катя. И сегодня мы поговорим о том, как отличить фейковые объявления от настоящих. В первую очередь фейковые объявления привлекают своей ценой. Она, как правило, ниже рынка, и при этом фотографии сделаны таким образом, как будто это квартира после свежего евроремонта. Именно поэтому стоит обратить внимание на то, что это, скорее всего, неправда. Также следует обратить внимание на описание самого объявления. Чаще всего это короткое, односложное предложение «Сдам квартиру, рассмотрим всех желающих». Это говорит о том, что риэлтор готов к любым предложениям, лишь бы ему позвонили. И уже после того, как вы совершите звонок, скорее всего... Вам ответят, что квартира либо под залогом, либо уже сдана и предложат вам какие-то другие варианты для просмотра. И, как правило, эти другие варианты будут далеко не такого же качества, как предложенная квартира. Тогда возникает вопрос, для чего же вообще создаются подобного рода фейковые объявления? Ну, я бы сказала так, это один из нечестных, но очень действенных способов найти клиентов. Этот способ не требует большого количества творческих и рекламных усилий. И, само собой, финансово он тоже не затратен. Но есть одно большое «но». Данный способ только на одноразовых клиентов. То есть этот способ не рассчитан на то, что клиент будет возвращаться к нему снова и снова, а соответственно, агент не работает на свою репутацию. Давайте не забывать, что сначала ты работаешь на имидж, а потом имидж работает на тебя. Да, возможно, вы скажете, что идти честным путем гораздо труднее и дольше, но... Что посеешь, то и пожнешь. В нашем случае, если мы работаем для клиента, то мы обретаем его доверие, а в дальнейшем и хорошую репутацию. Мы работаем на репутацию, хоть это и хрупкая вещь, но она приносит гораздо больше пользы и прибыли в будущем, чем низкопробные одноразовые фейковые объявления. Поэтому будьте внимательны и аккуратны. Зачем вам терять свое время, нервы и силы на несуществующие объявления? Старайтесь выбирать грамотных специалистов, которые предложат вам только реальные варианты. Наше агентство Flatum Realty всегда готово помочь вам в таких ситуациях. Обращайтесь к нам, заходите на сайт, пишите комментарии и оставляйте свои вопросы. Мы обязательно ответим. До новых встреч! С вами была Катя. Надеюсь, я Ой, вообще не могу. Все, да? Что? Я не Иди встань сюда и вот попробуй.